Представляем набор для жирной кожи с пигментацией. Гель пектиновый имеет слабокислый pH, хорошо контролирует уровень патогенной флоры на коже, а также цитрусовый пектин хорошо осветляет пигментные пятна. Обновляющий флюид Альфа Дерм имеет легкую текстуру oil-free, содержит в своем составе комплекс аха-кислот, хорошо выравнивает кожу, осветляет и контролирует выработку кожного сала. Мультипротектор SPF 50 в плюс, oil free, предназначен для любого типа кожи, не содержит масел и станет идеальным помощником для такой кожи. Способ применения: утром после умывания и тонизации нанести небольшое количество геля пектинового, распределить по коже до полного впитывания. За 30 минут до выхода на улицу нанести мультипротектор SPF 50+. Вечером после умывания и тонизации нанести небольшое количество флюида альфа-дерм, хорошо распределить его по коже, избегая области вокруг глаз, и области губ. В летний период рекомендуем использовать альфа-дерм только в вечернее время.